Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рим Супик И сегодня у нас вышло новое обновление Буквально недавно кстати вышло оно Оно вышло ночью Вот И нам добавили ежедневный бонус Кстати, давайте еще потом посмотрим, что добавили но, конечно же, прям что кидается в глаза, это новая иконка около друзей. А это именно как раз таки есть ежедневный бонус. Ну что, давайте посмотрим, что там. Так, и первый день нам дают Prime кейс и шестеренку какую-то. Я знаю, что она значит. Так, ну что, давайте заберем кейс. Ага. И теперь у меня следующий день, да, через 23 часа. Ага, и показывает то, что... День собрался. Угу. А это следующий будет или что? Нет, видимо, это не следующий. Так, ну ладно, ладно, хорошо. А, так, то есть теперь кейс появился у меня. А почему кейса нет? Так, давайте на русский сервер перейдем. Кейса почему-то у меня нету. Ну-ка, давайте зайдем сюда. Ага. И тут ничего нету. А почему так? А может потому что она полностью прокачана? Ну-ка. Давайте сделаем так. О, да, друзья, смотрите, теперь, чтобы не тратить синие монеты на прокачку, мы можем поменять ее на шестеренку. Вот, и тем самым мы сэкономим Синие монеты, например, для открытия кейса А на прокачку мы потратим шестеренки. А, правда, вот, да, теперь они у нас Отображаются здесь Это будет как третья голда Вот, их добыть можно будет Только в ежедневном бонусе Больше пока никак Правда, ВП как-то дорого качается Ну-ка, а, типа, можно Что-то подешевле 60, да Значит, а, цены везде разные. Так, кстати, дробовики добавили. Дробовики, вау. Ну-ка. Вау. 60 монет. Так, там еще был новый дробовик. Да. Ну-ка, 60 монет. А, надо, давайте посмотрим пистолеты. Там тоже 60 монет. 40 монет. Угу. Так, и вот еще один новый дробовик, который за прокачку нам дают Сейгу. Угу. Ну значит будем качать, будем качать, обязательно. Будем прокачивать аккаунт, а да, потому что я Сейгу и там Хилтек вроде бы даю, да. А тут этот супершорти, а тут где? Вот тут Хилтек. Так, друзья, но я почему-то не вижу своего кейса. Куда он появился? Так, давайте я попробую перезайти. Итак, друзья, я уже перезашел, и давайте проверим, появился ли у нас кейс. Да, друзья, кейс появился. Значит, перезайти надо. Вау! Вау! Два золотых оружия. Ну, конечно, она же Вау! Вот это! Это очень прикольно выглядит! Ну, вот это как-то не очень вообще, что тут написано, йо, йо, е, йо, е. И кстати, АВП очень прикольно выглядит. Блин. Ну, я, конечно же, хочу керамбит. Да, я, конечно же, хочу керамбит. Ну, сейчас вы наблюдаете на своем экране, что в принципе может выпасть из данного кейса, прайм кейса. Ну что, друзья, наверное, полетели открывать. Да. Так, ну что, не знаю. Можно немножко, конечно, его подержать. Но думаю смысла нету. Давайте, погнали. Так, и на выпадает. Не повезло. Не повезло, ну ладно, ничего страшного. Первый кейс мы открыли. Да. Не повезло нам. Ну-ка. Где? Прайм кейс, да? Вот. Так, друзья, давайте быстренько зайдем в бой, посмотрим, а, как, в принципе, выглядят дробовики и сколько они стоят. Ага, тысячу, две тысячи и... А, ну да, их двое было, потому что там это трое их было. Там же еще какой-то маленький ну да? Вау, какой он дальнобольный. Дальнобольный, ага. Ну, чел завис у нас немножко страшно бывает так супер шорти очень дальний как по мне ну-ка а ты ой. ой ой ой ой друзья это имба ой друзья это имба я буду с этим дробовиком играть и буду его качать Ой-ой-ой-ой. Так, а ну иди сюда. Колобанга. Ой, это имба, друзья. А Ну иди сюда. Это жестко, друзья. Так, а там вроде бы еще какой-то добавят. Ну-ка, убейте меня. Давай. Все, хороший чел. Убил. Так, давай, давай, давай. Закуп. А... Я не вижу. Там вроде бы еще какой-то добавили. Какой-то маленький. Вообще не вижу. Ну-ка, стоп. Да, вот, Макси. А почему я его не вижу в бою? А, понял, все, хорошо, теперь увидел. Это для дробовик для спецназа и для дробовик для террористов. Хорошо, я понял. Не, ну вот тот, это прям что-то нечто. Это прям имбовая пушка. Да. Ну, друзья, это было обзор на обновление. Uh, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.